Перед началом ролика, ребят, я хочу вам сообщить не очень хорошую новость о моем канале. К сожалению, мой канал попал к называемый Теневой Бан. Это означает, что мои ролики не будут набирать особо много просмотров, потому что YouTube их не будет продвигать. И не важно, какой здесь контент, вормикс или не вормикс. Здесь даже дело не в вормиксе. Не важно, что игра умерла, сам YouTube не будет продвигать ролики мои никак. И мне нужна очень сильно ваша поддержка, ребята. Чтобы мне справиться с теневым баном, мне нужно, чтобы вы отписались от моего канала и заново на него подписались и поставили рядом колокольчик. Тем самым YouTube поймет, что канал у меня будет оживать и начнет продвигать мои ролики на YouTube. И они будут набирать просмотры. Это сделать очень даже несложно. И большинство моих подписчиков или зрителей, наверное, может быть, даже не подписаны на канал. Поэтому, пожалуйста, ребят, подпишитесь, поддержите канал. Потому что очень скоро он совсем умрет, если вы не поддержите его. Также, пожалуйста, ребят, подпишитесь на мой паблик ВКонтакте и нажмите тоже «Включить уведомления, Вот галочка тут. Нажимаете, и вы будете э, уведомлены э, о том, когда выйдет ролик, потому что все ролики я сюда выкладываю, в свой паблик. Поэтому если вы на ютубе каким-то образом не сидите, не получаете уведомления, и вам ну лень заходить на YouTube, вы будете следить хотя бы в паблике моем о моих роликах. Сюда каждый ролик выкладываю. Спасибо за понимание, ребят. Я надеюсь, вы меня поддержите. Я очень надеюсь. И всем приятного просмотра ролика. Всем привет, дорогие друзья. С вами Данил Яценко. Это прохождение босса Архивариус на фейке WarMix 0. Проходить буду с двух аккаунтов, потому что мне так удобнее, чтобы лучше видео получилось. Плюс у меня аккаунт перешел на 27 уровень. Я считаю это круто. Прогресс уже какой-то есть. Благодаря тому, что собирал я э, бонусы в группе. Вот тут бонусы собирал. Стримеров ссылки собирал. Короче, поддавался. И вот потихоньку э, приближаюсь к 30 уровню, что очень даже и хорошо. И вызываю свой аккаунт. Основной. Многие люди скидывают э, тень э, в кучу, чтобы было быстрее проходить. Но я считаю наоборот, что это долго. Ты ходов, э, наверное, несколько потратишь, чтобы в кучу скинуть их. Плюс они стоят плохо. Как-то не в вариантах скидывать в кучу. Хотя можно попробовать. Ну ладно, попробую. Да, биту попробую, не знаю, может это реально быстрее, но я считал всегда наоборот, что это долго у меня бита вот такая не улучшенная, к сожалению вот. я обычно всегда травлю сразу на первый ход но здесь попробую скинуть их в кучу окей потому что одно, одного биту дал и все они в кучу, считай, а так бывает что хода три тратишь, чтобы скинуть в кучу их попробую я, попробую я так, надо бариками скинуть вниз, я думаю, вниз. Так, поставить охранника и дать вертолет. Ну, как-то оно вот так получилось. Не идеально, конечно, не идеально, но что поделать. Надо еще раз чуть бариками пройтись, чтобы скинуть нормально их. И потом можно давать газовые, наверное. Вы делаете как хотите. Вы можете их просто затравить на первый ход. И Архивариуса затравить можно на первый ход, чтобы токсин выманить с него. Но я сейчас вот показываю, что можно их в кучу скинуть. Хотя никогда это я не занимался этим. Просто многие проходят так именно. И я считаю реально это долго скидывать в кучу. Вот я два хода потратил, но ну, окей. Вот я травлю их уже на третий ход получается. А так бы я затравил их уже давно бы они травились. И начин, начинал давать газы бы ему уже по очереди всем. Ну а тут может быть и быстрее тем, то, что сейчас сразу троим газ дам. И все, и круто будет. Да, хорошо, что я скинул нормально их сейчас. И можно дать газ. А бывает так, что они типа не скидываются нифига. Появляются они типа рандомно еще как-то постоянно в разных местах, поэтому. Вот таким образом все это происходит. Пока перчатка стоит, нужно их, желательно, убить. Либо же поставить новую перчатку. Потому что этот архивариус очень любит грайпушку давать, и это очень неприятно. Вот. ХП не бесконечный, поэтому... Сейчас я его затравил. Чтобы потом кувалду можно было давать легко с балки. Плюс я сделал так, чтобы он токсин заюзал. Поэтому такой ход очень важно сделать. Сейчас даю, наверное, коктейльчик. я, конечно, их тут не убил никого. Вот, токсин он берет. И это хорошо. Перчатка пропадает сейчас. Поэтому надо жательно на новую дать перчу. Даю новую перчатку и добиваю тень. Жательно огнемет сейчас дать им. Вот, за один ход добил сразу три. Теперь надо максимально карту разрушить, максимально прям. Чтобы легче было потом рушить эти руны синие. Пока что руны стоят, и не могу бить его. Кидаю еще один арбуз здесь, у меня штучный он, к сожалению. Но мне в принципе не нужен, поэтому кидаю. Фугасочку можно дать. Только надо аккуратно давать, я сломать могу руну. Тут, конечно, я очень опасно давал. Если бы я руну сломал, очень плохо было бы, он мог создать новую бы. Поэтому руны раньше времени лучше не рушить. Пока карта не доведена до хорошего состояния. А она пока что в среднем состоянии. То есть надо еще рушить ее. Сейчас поставлю вот такую балочку еще. Это под трезубец. Чтобы трезубцем было хорошо бить. И даю еще одну фугашечку. Тут она у меня улучшенная, купленная. Точнее куплена просто. Ну не улучшенная, но купленная. Где она? Я ее к сожалению тут не наблюдаю. Но она есть точно, я знаю. Поэтому даю бункер. Не успел дать бункер. Надо найти ее Найди, Ищем, ищем, где она. Ищем вместе. Ищем вместе, дорогие друзья. Ищем фугасочку мою. Но она точно есть. Да, я нашел ее красненько. Вот где фриз? Вот. Да, в своем же арсенале не ориентируюсь. Ну потому что я тут не играю, дорогие друзья. Я тут только на видосик играю. И захожу собирать бонусы. К сожалению, я сломал руну задел фугаской, но не создал. Значит, это была фальшивая руна. Это была фальшивая руна, и мне повезло. А если бы это была настоящая руна, он бы создал новую руну. И было больше рун на карте, и сложнее было бы рушить их потом в будущем. Вот, я нашел фугасочку, поэтому даю фугасочку. Так, и надо еще немножко карту подрушить. Например, дать бункер где-то вот здесь. У меня хп много, поэтому мне не страшно этот урон получать от него. В принципе, уже э, финал поединка с ним. Даю еще один бункер вот тут с краю. Тут карты больше всего осталось. И довожу карту до идеального состояния, чтобы минки было проще поставить. Я вроде довел карту нормально. Единственное, вот тут можно еще одну фугу дать. Наверное, да, еще одну фугу дам и, в принципе, нормально будет. Надеюсь, не задену. Все. Это, я считаю, идеально. Вы можете так не заморачиваться, на самом деле, если у вас э, аккаунты лучше. Имеется в виду, оба аккаунта хорошие, а у меня тут на фейке все плохо, поэтому я карту лучше рушу. Вы можете не так хорошо рушить ее, как я. Потому что у меня тут нет мимикрии, нету, допустим, на Балка базуки, по-моему, 2, а не три. Минки даже, по-моему, не улучшится. и короче у меня арс очень слабый, и поэтому мне будет сложнее тут. Вот, я тут а, юзую, наверное, перевязку даже. Я понимаю, 45 хп, но все же. И, наверное, фриз возьму. приз беру. Вот, а на основе начинаю расставлять минки, чтобы потом минки на фейке оставались у меня, чтобы я потом на фейке было проще, короче, мне. Вот, и начинаю давать блок, потому что перед тем, как его уронить, нужно дать ему блок, потому что если блок не дать, он будет регениться от своих же рун, потому что некоторые руны дают ему реген, вместо того, чтобы их разрушить. И начинаю рушить руны эти. Если успею, дам кувалду. Если не успею, я не знаю, что буду делать. Надеюсь, настоящее. Я задел э, и доминкой, поэтому просрал ход и кувалду не успел ему дать, но сейчас на основе похожу. Дам куву ему, и это будет нормально, я считаю. Вот, он расставляет руны. Так как я минкой не тратил еще, мне будет немножко проще тут. Снимает атаку мне тут. Я даю вертолет. Да, я даю вертолет. Да, опять не сломал нормально, да что ж такое-то? Да, что-то я тут э, тороплюсь, видимо. Минка есть? Да, есть. Трачу ранцы тут, не знаю. Немножко не везет с трунами, потому что все они оказываются фальшивые. И лишь последние настоящие, поэтому, блин, что-то проблема какая-то прям. И уже пора давать блокиратор, блин, а я... Я еще мало снял хп ему-то. Ну вот, сейчас повезет. Ладно, сломаю. Просто дам блокиратор на основе, потому что тут он, конечно же, улучшенный. А на фейке он не улучшенный. Из-за того, что он на фейке не улучшенный, невыгодно давать. Поэтому лучше белый дам. Он будет и регенить и все дела. Тут у меня заморозил вообще. Но у меня тут есть... Штука для разморозки, но ее еще не дам нормально, потому что. Дойти не смогу до него. Да, видите, как не везет мне с рунами, вообще типа. И ранец у меня остается. Здесь лучше трезубец дать, потому что если я дам трезубец, Он больше снимет, чем кувалда. 250. Ну и вот, сейчас буду рушить эти руны, а с основной страницы будут два-три зубец. У меня одна минка осталась, к сожалению. И я не знаю, как я тут буду на удачу, буду надеяться на какую-то... Хотя босс легкий, дорогие друзья, это просто ну, с, с аккаунтом беда прям какая-то. Ну, надо, короче, закупаться, но уже покупать арсенал, по идее, начинать. Но я коплю на крафты, фузы, на крафты. Потому что я знаю, что я могу пройти боссов здесь в всех на изи. Мне очень часто повезло, у меня есть ионная пушка, она снимет ему урон нормальный урон и пропал блокиратор он уже не зарешает этот блок потому что я добиваю его уже очень легкий босс вы можете пройти по моему видосу можете посмотреть на ютубе 1000 роликов прохождения но я считаю что э, уже все прошли этого босса может кому-то и пригодится но моя тактика не идеальна наверное может есть куча я ну вообще типа стандартно так проходит этот босс Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ребят, пожалуйста. Поддержите канал активностью какой-то. Подписывайтесь на паблик. Это тоже очень важно, даже важнее, чем на YouTube. Даже сейчас в паблике очень низкая активность. Я вот хочу, чтобы вы подписались на него. Там лайки ставили, комментировали, не знаю. Поделитесь этим видео с друзьями, не знаю. Вот. Всем удачи, всем пока.